как я завожу контакты и что я с ними делаю, когда речь идет о холодных контактах. Всем большой привет. Меня зовут Зайцев Алексей. С тем маркетинга я уже 20 лет. И за 20 лет понятно, что я натренировался проводить а, различные виды контактов. И одна из тем, о которой хочу с вами поделиться, это холодные контакты. Вы знаете, а, холодные контакты имеют свои особенности. И самая большая особенность в этой теме – это то, что Люди нас не знают, и мы можем, как правило, представляться ну, в том цвете, в котором нам удобно. Это а, хорошая методика для новичков, потому что новичку очень часто не донести а, бизнес до окружения, потому что а, воспринимают окружение нас как-то по-своему. И когда мы начинаем говорить о бизнесе, о построении команды, о создании пассивного дохода, нас просто тупо не слышат. И холодные контакты – это способ хорошо выглядеть, знакомиться с новыми людьми и притягивать людей по своей энергетике. Итак, что делаю я? В каждом городе, где мы бываем, в тех регионах, где мы ездим в, скажем так, поездах, в самолетах, мы периодически знакомимся с людьми. Но бывает так, что знакомиться совершенно не хочется. И такое бывает очень часто, когда я сижу просто в самолете и отдыхаю, и мне не нужно никаких людей, потому что их просто видеть и слышать не хочу. И это бывает даже чаще. Но изначально, на самом начальном этапе, у меня была задача законтактировать, чтобы мы с человеком, с которым я знакомлюсь, были друг к другу расположены. То есть спросить человека насколько он открыт к общению что-то спросить, насколько человек отвечает, насколько у нас есть общие интересы, и вот так вот бывает, же, что знакомишься в поездах где-то, и у многих были такие контакты, то, как правило, люди не знают, куда эти контакты девать. Вот самый важный момент – это придумать, куда их можно девать потом, когда вы с ними познакомились. Так вот, сетевой маркетинг – это идеальный вариант, куда можно положительные контакты со знакомства как-то применить для пользы и для пользы людей с которыми вы познакомились потому что как правило познакомился и потерялись так вот безусловно а, самым важным моментом вот я бы рекомендовал новичкам как я делал тоже это знакомиться с определенным количеством людей в день для этого помогают такие методики как социологический опрос то есть приставать к людям на улице с, с различным опросником для того чтобы а, узнать их интересы в общем то в нашем направлении есть масса видов соцопросов это знаете, не методика подписания людей в команду. Это не так важно. Гораздо более важно в этом бизнесе научиться входить в контакт. Посмотрите на обаятельных менеджеров по продаже банковских карт. Как они входят в контакт, как они улыбаются, скажут комплимент. Всегда очень открыто. То есть, Потому что они уже научились даже получать от работы удовольствие. Когда знакомишься с человеком, положительная энергия, ну и, собственно говоря, Люди, с которыми менеджеры знакомятся, периодически обмениваются контакты, там, получается, какие-то завязываются деловые взаимоотношения на будущее. Даже если карту не продал, ну, как-то на перспективу человек может оказаться полезен. Итак, то же самое с нашей историей. Когда мы знакомимся с человеком, мы учимся, это очень важно, излучать положительную энергию в сторону человека до того, как мы заработали денег. Это очень важно, потому что в стем-маркетинге э, многие люди, новички, обламываются на том, что они пытаются сначала заработать, а потом вот это заработанное счастье показать всем и типа приходи ко мне в команду. А это так не работает. Сначала мы создаем энергию положительную, потом э, на нее кто-то реагирует, и после мы уже э, с людьми обмениваемся контактами. Итак, обратите внимание на холодные контакты. В транспорте, в э, лифте, в, действительно, самолет тоже транспорт, в самолете соседи. То есть просто с людьми заговаривайся. Я себе ставил задачу 10 попыток знакомств в день. Это, конечно, некомфортно. Вот, поначалу был такой момент, у меня экстремальный месяц, когда я заводил 20 контактов каждый день, к 20 людям подходил и знакомился с каким-то любым вопросом. Безусловно, на, там мне было 21 год, мне легче все было подходить к каким-то молодым девчонкам. Ну и, собственно говоря, со всеми там заговоришь, всех обаяешь. Это, как правило, никуда не конвертируется, потому что, ну, скажем так, контакты МЖ, они редко во что-то могут деловое превратиться. Но этот навык все равно протренировывается. И мы тогда э, легко можем э, сохранять положительные отношения с людьми, с которыми мы познакомились. Когда мы их сохраняем, сохраняются контакты, по потом можем созвониться, сделать чоку-предложение по продукту или по бизнесу. И вот э, обязательно своих новичков и сами учите навыку э, фиксировать контакты. Каким образом я это делаю? Я изначально говорю, что давайте обменяемся э, телефонами и подумаем, чем мы можем быть друг другу полезны. И сейчас я не вижу никаких в этом сложностей. Я человеку даю свой телефон, можно дать визитку, например, да, и записываю человека контакт тоже. Вариант обмена Инстаграма – это, конечно, такой путь. Самый лучший путь – это какой-то мессенджер, это Телеграм, Ватсап, чтобы быть всегда на связи, в какой бы стране вы, вы бы ни были. Ну и, и помечаете имя человека, город. Сейчас я уже понимаю, очень важно пометить город, потому что этих там, допустим, Михаилов, этих Елен, этих Екатерин, может быть, сотня, а только по номеру телефона можно догадаться, с какого то региона человек. То есть поэтому лучше всего помечать имя, город, может быть, даже место знакомства. И вот таким образом создаются положительные взаимоотношения, которые вы можете, может быть, обратите внимание, может быть, превратите в лог, человека, который будет вас слушать по бизнесу, по бизнес-предложению, да, или по продуктовому предложению, это не имеет особого значения, в каком предложении вы с человеком будете взаимодействовать, то есть знакомиться для того, чтобы сразу человеку пропихнуть товар, я бы не стал, потому что люди вот так вот будут отходить, и редчайший случай, когда вы можете сразу делать предложение, и человек отреагирует, как правило, это если вы два дня в регионе, там, или человек уже с опытом в теме, тогда вы, может быть, сразу можете сделать предложение. Но когда человек без опыта, я бы, наверное, не стал, я бы зазнакомился и уже позже э, предложил встретиться, пообщаться и тогда рассказал, чем мы можем быть ему полезны. Итак, заводя контакты, самое важное, это не забывать по ним потом позвонить, написать, позвонить, поблагодарить за знакомство, а может быть, даже с праздником поздравить, да, Посмотрите, чем лучше будете вывести ваш список, тем лучше у вас будут взаимоотношения с, с тем созданным, скажем так, с той созданной базой контактов, которая у вас есть. Когда вы базу создали, вам гораздо проще из нее периодически кого-то себе на деловую встречу выцеплять. То есть вы вызываете, вы рассказываете предложение, если нужно, подключаете своего наставника, но это уже идет тема трехсторонней встречи. Итак, что я делаю с контактами? Я их собираю. Через какое-то время аккумулированные контакты, собранные я периодически прозваню. Если я прозваниваю контакты, если я делаю что-то, чтобы до людей информацию донести, я стараюсь сделать примерно 10-15 касаний в день. То есть, когда это, знаете, такой сил, допустим, чашечку кофе пьешь, и 10-15 людям написал. Из них и четверо пятеро отреагировали. Соответственно, можно им уже предложить пообщаться. Кто-то забудет, кто-то не захочет общаться. Это, безусловно, так и будет. Это абсолютно нормальная игла. Но самое главное, что вы опытку сделали. Итак, я думаю, что вы поняли, что я делаю со своими контактами. И в своем следующем видео я хочу с вами поделиться о том, как правильно и как наиболее эффективно проводить вместе со своим наставником трехсторонние звонки, трехсторонние встречи. Смотрите мое следующее видео. С вами был Зайцев Алексей. До следующих встреч. Пока-пока.